Маленький мальчик, мой ровесник, предложил мне Нелегкий выбор я дарю тебе Или сердце, или монетку, либо-либо Что-то одно я впилась глазами В эти сокровища, на ладошках деньги Это подарки маме, это богатство Не понарошку только рядом блестелось сердце Серебристое золотинка Я возьму и уйду, принцесса С драгоценностью этой дивной И зачем было это или И зачем было что-то жалко Чтобы важное мы просили Не волшебный стеклянный шарик Разрываясь на части я сидела сочной кучи я ж хотела полного счастья, чтобы все ну как можно лучше. Я, конечно, не знала в детстве, хоть и чувствовала похоже. Если любят, то дарят сердце, ну и все остальное тоже. Большое. Нормально было слышно там слова. Mm -hmm. вот. а, а вторая, ну, тоже, в принципе, про жизнь как бы в книжках. То, что у многих есть. Вот у меня тоже это было. Как скакала тропинка вверх, но тес высокий Как мечталась там наверху, приходи, любимый У нее было старое платье, босые ноги И бус из ягод красной рябины А потом так же быстро вниз слушать шепот моря И вдыхать рыбный ветер и пенку сдувать с прилива Рисовать облаками радость без тени горя и это я живым маяком гореть под обрывом но если по берегу долго ходить и придумывать счастье, Раскаленный песок затекает в следы, как в песочные часики. Это время шуршится за спину, на следы наступает. Возвращайся домой, домой. Кто ж так долго мечтает и обед остывает? Но... Страшное время совсем недолго, если закажешь большое чудо, ждешь, пока приготовит кто-то, все знает, и кто-то уже в дороге. Руки, раскрытые в небо, просят, жер птиц, не ловят. Это такая игра с небом и морем в прятки. Лето закончилось осенью. Что осталось? Перечитаешь читаешь в сказку нырнешь обратно. И носишь свой красный галстук, как осколка алого паруса. Ну, спасибо. Вот, если нужно спеть третью песню, я спою ту песню, которую Дима поставил на афишу, потому что я ее сильно переделала. Ну, просто потому что есть вторая версия. Потому что она была как раз ну, самое занудное, что я когда-либо написала. То есть, такое немножко в стиле, может быть, немецкой какой-нибудь песни старой такой для воскресенья. Но я чуть-чуть поп попыталась в конце этот пафос сбить. Соткалось из тончайших нитей Живое тело. Бутоном развернется свиток Из нежных пелем, Из складок побежит течение, Играя светом. И он наполнится стремлением, Как пару ветра. Жизнь словно самобранка скатерть Бери и пробуй Хватай, скорей на всех не хватит И скатертью дорога нет Танец без бесконечной лентой Живого шока Цветные покрывала лето В рассе намокли Суши промокшие ботинки Под пледом грейся И пусть уютные гардины Окно завесят Тусквы осенние картинки Дожди все мажут А жизнь мережка-паутинка Гнилая пряжа Переплетает нить основу И ткутся ризы Из нитей нежных и суровых Судьбы и жизни Одни белые, черные, другие А третьи серы, Под цвет души они такие Не все для пиви